Привет дорогие друзья! Сейчас я вам покажу как создавать секретные папки на компьютере. Поэтому создаваем папку. Все знают, как создавать папку. И сделаем секретный его название. Вот поэтому нажимаем Alt Alt 255. Вот, он будет секретно из названий получается. А потом свойства и настройка и сменить значок. Далее, далее, далее. А вот здесь есть. Нажимаем ОК. Вот. Вот так известно, секретно. Да, это полезно для всех. Поддержите этот канал максимально. Подпишитесь, ставьте лайк. Не забудьте комментарий тоже.